ли это на то, что я умираю? Я не знаю. По крайней мере, выглядит примерно так. Это какие-то скачкообразные движения, когда происходит затухание в жизни. Так что я подумал, что... Думал, что мне бы самому было это интересно, на самом деле, если бы я не довел себя до этого состояния. Ну и психиатрам тоже, думаю, полезно будет, потому как изнутри мало кто это может рассказать, потому что довести себя до такого состояния, там надо потрудиться очень сильно. Когда тебя преследуют не люди, а слова, вот что самое страшное. Причем непонятно откуда. Не. Но, но, логически думая, логически думая. Понятно, что это происходит изнутри, из мозга. Потому как. Слова – это просто слова. Правильно? Правильно. Есть зло, добро – это слово, но ничего не… ну как бы… набор букв. Набор букв. А внутри мозг это перерабатывает и формирует в некую эмоцию. Эмоцию, которая влияет как на психическое состояние, так и на физическое состояние причем причем э, чем глубже чем, тем сильнее и с какого-то момента происходит то что э, ты, твой мозг сам э, как бы это сказать-то давит тебя своим же собственным весом то есть ты не можешь выбраться из этой цепочки которая в голове возникает это в свою очередь скорее всего опять же не факт нарушает работу внутренних органов потому что ресурсы, большие ресурсы мозга тратятся на то чтобы выбраться из этой ситуации выбраться но это так это выглядит изнутри конечно конечно есть есть способы можно например поговорить с каким-то человеком допустим который допустим разбирается и это допустим мне поможет допустим Нужно ли это делать? Я не знаю, на самом деле. Хочу ли я это вообще? Просто такая интересная вещь случается, что я вспоминаю себя на 20 февраля 2019 года. Это больше уже скоро два года будет то есть два года я уже не должен жить не должен это случайность, ошибка почему это ошибка? потому что, потому что мной было заложено умереть умереть это уже шизофрения плохо, плохо ну, в общем основное Основное основное то, что э, когда мозг начинает давить на самого себя, так скажем, сознание, нарушается работа не только психической это но ну и то есть это, это выглядит как подавление собственной личности, полное подавление собственной личности. То есть, но незаметно происходит на самом деле, как будто ты изучаешь э, все свои слабые стороны и э, использу используешь их против себя. Вот как это выглядит на самом деле. То есть, э, сверяя с тем идеалом, к которому ты стремишься, ты э, постепенно обнаруживаешь в себе те недостатки, которые в тебе есть, видимо, неискоренимы, к его знают, я не знаю. И постепенно, постепенно изучаешь себя, и в какой-то момент ты знаешь себя настолько хорошо, настолько хорошо, что это становится непосильно для сознания. Как это получилось, я тоже могу сказать пока что еще в адеквате а может уже скоро не буду в адеквате потому что я держусь из последних сил вот реально а, вообще это выглядело так что а, каждое погружение было связано именно с девушкой с конкретной и с ее изучением тем или иным и с попыткой найти к ней подход найти к ней подход а, вообще изначально даже не творческий вот если честно, где-то первые несколько раз это были просто, как бы это сказать, искренние попытки, не знаю, написал и ждешь ответ, да? То есть ничего такого не было. Потом это превратилось, потом это превратилось в творчески Видимо, с учетом того, что я параллельно развивал творчество, потом это перетекло в творчество. Вот это сложнее вообще, намного сложнее. Потому что когда ты изучаешь девушку и встраиваешь свое творчество, ты привязываешь внутри себя ее на всю жизнь. Если она тебе не отвечает или, ну, короче, не получается, то с этим надо что-то делать. Так вот, первые несколько раз с этим еще удавалось что-то делать. Так скажем, я находил в себе иные источники вдохновения. Теперь я не нахожу в себе иные источники вдохновения. И это начинает давить. То есть, как это выглядит изнутри, мне не хочется завоевывать больше девушку никакую. То есть я не могу это сделать, да? То есть, в принципе, можно и подойти там, на улицу вообще к случайному человеку, но не в этом дело Пропало желание, как бы это сказать Как, это, как же оно выглядело тогда, в самый первый раз? В самый первый раз это, это... Это желание, чтобы девушка тебя как-то оценила видимо И заменила тебе кого-то, я не знаю, странное чувство Ну, короче, желание ей понравится, вот, собственно Вот, наверное, вот так, скорее всего То есть, э, сколько мне лет? Мне 30 лет, 30 лет пока что Может, доживу до тридцать 30… одного, это будет интересно, кстати, если доживу до 31 одного если я так буду говорить на камеру может и доживу так вот либо я настолько глубоко понимаю суть отношений либо еще что-то но мне прекратило вот это желание понравиться так мало того что оно прекратилось мне и самому не хочется никому нравится то есть бы это сказать происходит замыкание на самом себе, то есть я в себе чувствую все женские личности, все женские личности давно чувствую если даже там изучить да, то есть от самой девочки родившейся до самой старушки то есть все со, со, все градации состояния возможно возможности творческие которые девушка может проявить я в себе чувствую ну то что я могу воспринимать естественно то есть на картины я например не могу воспринимать я хотя пытался несколько раз но не могу то есть я воспринимаю восприятие мое идет через текст через слова через образы возможно картина она слишком она как бы там не знаю, в общем, не могу это понять поэтому вот так у меня все ну, вот таким образом выглядит то есть я понимаю все градации женщин все градации мужчин мало того, что я их понимаю я их еще и досконально чувствую чувствую, чувствую и это то самое страшное потому что, потому что э в картине, может, это и не заложено, но в каждом произведении заложена смерть. Смерть автора, авторша всегда заложена, потому что их нет уже в большинстве случаев. И когда ты прочувствуешь это все, ты всегда, всегда приближаешься к этому моменту, последнему, да, и понятию того, зачем все это произошло. И вот в этот момент оно все соединяется во всех вместе и подавляет э, твою личность полностью то есть э, вообще сначала это незаметно но со временем накатывает вот то есть я так вот это чувствую поэтому Скажем так, у каждого человека, я это вижу сейчас. Есть период, есть период, когда он может прекратить это. И я рекомендую, рекомендую находясь в этом состоянии, не доводить себя да, к состоянию и Бейна ну, или Цветаевой. Да? Цветаева как-то вышло. Это интересно. Но я уже не в силах понять, как, честно говоря. Ну, в смысле, вышло. Смешно, Смешно прозвучало. Но, в общем, когда она говорила, что там в Москве не, ну, не чувствую короче, такое. Вышла она. Вышла она с 20 по 30 год. Из этого состояния видно, видно, видно. За счет дочки, что было очень вероятно. Очень вероятно. Ну а потом, потом сами знаете, что там было. Со всеми так случается. От нее до честера и так далее. Почему Честер не записал ничего, не сказал об этом? Дело в том, что это состояние, оно, так скажем, интимно, оно скрывается от посторонних, это интересно, общем, тоже наблюдение. То есть при взаимодействии с другими людьми, вы если посмотрите концерт, там, да, например, последний, предпоследний, вы увидите, что он не видно и на нем ничего этого. Так вот я объясняю, объясняю, находясь опять же в этом положении, что если физическое состояние у меня сейчас еще физическое слабое нормальное то вот такая психологическая проблема она не диагностируется у тех людей которые научились играть точнее даже не играть а воспроизводить много образов в себе они подстраиваются в момент когда взаимодействуют с любым коллективом к этому коллективу то есть коллективы это и есть то называемое обаяние, так сказать то есть и он видит, кто там находится чувствует по глазам по одежде там, потому что видит намного больше чем мы и подстраивается и голосом, тембром, движением к этому вот. и поэтому это не диагностируется но когда человек один один находится вот. сколько он там один сколько он до этого времени достаточно. При его напряжении и раскрученности, возможно, и дня хватило. То вот это накатывает и может не сдержаться человек. Вот, вот как это выглядит, я не могу ошибаться, я же, я же говорю, что я не истину тут твержу, а просто специально длинную запись делаю, длинную. Потому что ошибаюсь.. Чистое было, как это сказать, клиническая картина моя была видна. Потому что если я выживу и буду веселым, это еще ничего не значит на самом-то деле. Нужно смотреть, всегда смотреть, и во всех случаях на результат. Не на то, как, каким человек образом стал, а на то, как он эту жизнь завершил. Вот так. Это очень-очень важно. Поэтому, э, зная, как человек завершил жизнь, знаю как человек завершил жизнь, очень большой совет не, э, не пытаться этого человека увидеть, потому что это приведет только к тому же самому пути, как и он. Рано или, поздно. рано или поздно. Кроме того, тоже опасно очень изучать тех людей, которые там умерли глубокими стариками, например, Лев Толстой, еще кто-то, потому что у них заложено это тоже в конце жизни, вот эта коля смерти, она, если ты глубоко понимаешь человека, она, вот это ну, как бы чувство завершенности жизни, оно переносится психологическое, сначала на такое психологическое здоровье а потом на физическая и тут уже тоже может не выбраться человек. Вот такие наблюдения сделать я хотел. Да, может быть я и не вернусь уже к тому здоровому состоянию, которое было там буквально, я еще помню, год назад, даже ну, не год, конечно, когда там полтора два года два года назад вот, э, то что было тогда и сейчас это вообще небо и земля сейчас я не чувствую себя вообще энергии в себе мало чувствую только вот что могу играть на камеру но это как бы тоже своего рода проклятие <клёв> вот. что что сказать можно, конечно, ругаться там, на этих людей, которые заложили частично, заложили в тебе вот этот код, да, там всякие лебединые струны и так далее. Это же на самом деле, как бы так сказать, там незаменно закладывается. Да. Пускай летится маленьких, ничего страшного. Вот, то есть э, они, они имели на момент, когда они начали закладывать эти, эти, эти песни, они уже имели некий бэкграунд, так скажем, который их видимо стабилизировал. и, Короче, тут уже дальше э, разошедать о других людей вообще не хочу, только о себе сейчас надо сказать, чтобы эту клиническую картину составить, чтобы люди понимали вообще, э, э, кто перед ними, и, нужно ли этого человеку изучать я бы сразу сказал что и всегда буду говорить что нужно очень осторожно это смотреть информация э, полезная, важная и развивающая твой мозг в моей информации которая размещена очень много но она, она переплетена вот с этими э, глубокими моментами так вот, если залезть в эти глубокие моменты, то будет подавление личности. Я сразу говорю, и прошу это не делать очень сильно, прошу это не делать, потому что я буду чувствовать вину. В любом случае, даже если человек выживет, я, то есть эти, как бы это сказать, я прошел эти чувства, я вижу, как это влияет на все. На органы, на все, что внутри человека происходит. И те деньги, которые у меня там накопились, они, они вообще ни разу не нужны мне. Да? То есть, как это выглядит? Если бы у меня сейчас была возможность, возможность вернуться туда, я бы вернулся и не, не стал бы ничего делать, что вот сейчас сделал. Вот я точно сейчас чувствую. Потому что тогда я. Хотя, хотя я и не понимал, что со мной происходит но когда человек не понимает, видимо то это у него, как бы это сказать, существуют некие как бы это сказать, счастливые моменты очень много счастливых моментов он может себя обманывать да, но это с моей точки зрения с, с, с точки зрения состояния ты себя не обманываешь ты как будто бы себя так чувствуешь и вот так вот это выглядит все дело поэтому если кто-то там убедится на меня потому что там разместил какие-то связи то я могу тоже об этом сказать я сегодня думал раз уж пошла такая длинная запись и вряд ли я посмотрит много людей, потому что я тоже не стал смотреть. На самом деле, только уж если в крайнем случае заинтересовался человеком. Но таких моментов было мало. Обычно так, только когда влюбляешься существует. Ну тогда просматриваешь все. Это да. в вот, меня лучше не влюбляться. Хотя что совет давать? Если в человек, ты тоже ничего не сделаешь на самом деле. Может сделаешь знает уже не понимаешь. В общем, э -э есть в мире, в мире каждый человек вселенная, в принципе, в принципе это то, что я говорил, помнится, это верный посыл. Когда человек занят в рутине, в ежедневной его вселенная очень маленькая, она не плохая, она не хорошая, она его лично, маленькая вселенная. И поэтому, как бы это сказать, она подходит только ему в большинстве случаев. Ну и в эту вселенную может быть затащен, затащен близкий какой-то человек еще что-то. Это максимум, что можно сделать, потому что она очень маленькая, на самом деле вот есть люди, которые способны генерировать очень большие вселенные Типа Толстого, там... Ницше... Ницше нет, Ницше не генерировал, это точно Это нужно очень на протяжении многих лет э, иметь опыт Не вот, знаю, как это называется... Ох, сложно описать, на самом деле в общем, когда ты научаешься эти вселенные видеть, то ты видишь, что и проживать их, и проживать их. То ты видишь, что в принципе, как бы они, как это сказать, индивидуальны, индивидуальные вот эти большие вселенные. Но в них во всех есть общие моменты соприкосновения и в те моменты, когда ты очень много вселенных обозреваешь и чувствуешь, что эти моменты соприкосновений видишь. Это точно. Что это дает, я не знаю. Если вы скажете, что результат на лицо, посмотрите на этого парня, то вы будете правы, на самом деле. Абсолютно правы. Поэтому если руководствоваться очень глубокими моментами в жизни, ну, то есть там рассматривать добро, зло там и так далее. Нельзя, нельзя, нельзя использовать молодые вселенные, какие бы они популярные ни были. Это просто нельзя делать. Абсолютно нельзя это делать. Ни КБН, ни еще там какие-то, ни мою, ни в коем случае нельзя руководствоваться молодыми вселенными это обманка, это кажется, что вот это близко к тебе человек живет, значит это очень ну, тебе подходит, это обманка, обманка очень большая обманка, которая загоняет и а потом от одного человека это распространяется на группу людей, потом это как распространится все, там уже не остановить. Так вот нужно руководствоваться глубокими моментами, теми вселенными, которые проверены столетиями, тысячелетиями, но не, не меньше ста лет, не меньше ста лет, от того, как человек умер, и, э, и ты его рассматриваешь. Вот это то, что я только хотел сказать. Может, ты есть это суть этой записи. Потому что э, если я там говорю, там типа вот мне достаточно, на самом деле вот то, что у меня в комнате висит три, э, три пункта, мне лично, мне это достаточно не думать дурное не говорить дурное и не делать дурное, чего себе не хочешь но как бы это обобщение того, что заложено в, там, в Евангелии, например не знаю, в буддизме это во всех этих как бы долгосрочных этих моментов заложено да? просто э, люди которые э, как бы, так сказать, очень очень тяжело соображаются все. вообще я не знаю даже стоит ли эту запись размещать потому что на ней жалко выгляжу на самом деле может быть мне потом, потом получше станет и типа это останется в интернете и потом распространится тоже на других и буду так же сидеть и как я говорить да. <смех> просто слабость сейчас вообще сильная вообще у меня такое чувство, что я умираю да. такого чувства у меня не было на самом деле вот именно такого глубокого ну никогда, скорее всего, не было то есть это чувство вот, появившееся в начале декабря 2020 и вот mm. до сих пор продолжающееся на самом деле с перерывами, как вы можете это заметить там такими, типа все нормально но это так, знаете ободри... чтобы ободрить себя Поэтому если так вот случилось со мной, да, да, там типа очень жестко поступал но с девушками, то есть, ну в моей голове, как они относятся, я не спрашивал, на самом деле, может, им пофигу вообще. Ну тогда хорошо. Меня, меня это гложит на самом деле больше, а, я, как, а их, если это не гложет, то мне то, то, как бы это хорошо будет. То есть, не надо по этому поводу пытаться как бы это, что-то что думать и так далее. А он такой человек просто Нет, уже уже не, не лечится традиционным способом только это. так вот сможет говорить перед камерой умирающим голосом, да, волосом притворись, притворись что с тобой все нормально и все нормально будет вот как бы такое можно сделать но я не хочу этим заниматься на самом деле вот такие времена так что если опять же я хочу, чтобы эта запись, она как бы последняя была, на самом деле. Не хочу я записываться. Вот эту камеру я купил пять или шесть лет, она мне лежала несколько лет, ничего не записывала, мне нормально было. Ну там пару раз вот снялась, там, видите, там 10 лет назад уже наверное, накоплено, там, когда сплавлялся и все. То есть такой потребности у меня не было. А зачем почему оно возникло? Потому что я вижу эти связи, которые э, я сформировал. Мне как бы это не хочется, чтобы другие люди. Другие люди в них залезли. Это, вот, вот чтобы они увидели, что это не надо так делать вообще ни разу. Вот, так вот залезать. Потому что в вас, скорее всего вот Я всегда вспоминаю, что вот на момент 2018 года я был чище, чище намного, чем сейчас, то есть э, при этом не осознавая это, на самом-то деле. В этом-то и заключается интересная штука. Я не осознавал того, что я был чище, потому что я не мог это сравнивать, мне некогда было мозгу сравнивать, я работал, работал, зарабатывал себе деньги, и еще кошка была, кошка очень много брала на себе э, и очень много давала, так скажем. Она не позволяла мне уйти в себя и вот так замкнуться, на самом деле. Вот, вот такие дела. Да, могу, за... могу заплакать могу заплакать, но плакать как бы поздно. Тут либо выйдет человек из этого состояния самостоятельно, ну, либо э, через год э, вы узнаете, что у меня уже нет давно. Если это опухоль здесь, это, конечно, плохо. Что же тут такое, не Самое интересное, что когда я такой сжат делал, я его дело неосознанно, на самом деле, вот летом, да? И у меня ничего не болело. Сейчас у меня болит вот здесь. Это интересно. Это интересно. <кười> <кười> Является ли это предсказанием того, что будущее будет, или это сформировано и стало просто будущим? будущем? Тоже непонятно на самом деле. Так что... Если, если вы все же наткнулись на меня, я еще могу соображать немножко, но уже не так, как в те времена, когда мог, то вот эта запись, пятая запись думать своей головой там и спокойствие, созерцание и увеличение в себе добра является ключевой, второй ключевой, наверное, после того. После той летней записи, где я сказал, что типа, ну не типа, а, ну то и трушные, короче, записи Трушные записи, которые вот э, странные совпадения, ладно Которую я летом сделал, да, и смонтировал Когда, то есть, э, чтобы понимать человека, можно понимать, что он реально как себя оценивает А не как вот это потом сформировалось Так вот если реально себя оценивать, то вот так это, вот так это выглядит. То есть э, э, вот эти две записи я пока и вижу. И больше я ничего уже не вижу на самом Просто, как э, вы сказать? Я уже даже не могу погрузиться в мечты, я не могу, не могу создать внутри себя никакие мечты, не могу использовать даже вот тот свой... И вы, если первый раз прочитаете, увидите, что это сильная очень мысль, сильная мысль там, про то, что ты там в корабле летишь один, и вот это. То есть там такая ирония, замешанная на, на очень глубоких вещах. Так вот, я не могу туда даже погрузиться, потому что вижу, это, что это неправда, что это просто выдумка, иллюзия. Вот и все. И поэтому я и сон, то есть не могу заснуть. Кроме того, я не могу и другие сны использовать, потому что я вижу их, вижу, понимаете, вижу. В этом-то весь прикол заключается. Когда ты досконально понимаешь, что откуда растет, что откуда растет, ты не можешь погрузиться в этот сон. Вот в чем парадокс заключается ситуация. Вот я просто вот сижу как бы в своей комнате, в тишине, музыку я уже давно не слушаю, так, чисто просматриваю, значит он выходит. То есть именно чтобы получать наслаждение от музыки, от музыки, да, от любой, я уже не получаю, я не, ну, как, будто, как, как, как тогда я бегал, да. Вот, знаете, вот это вот плейлист сформирован, сколько там <coughs> флер, там еще что-то, ну, вот, короче, самые такие хорошие, да. Вон он сформирован, да, штук сто залипаешь в наушниках и бежишь ведь у тебя это по кругу ты там как бы там как это сказать делаешь там свои обычные дела по работе там делаешь все обязанности хорошо и в пробежку там или еще где-то музычку включил вот на повторе и все у тебя сформировано то есть ты не осознаешь не осознаешь то, что у тебя счастье сформировано на самом-то деле потому что ты замкнут замкнут в этом круге невидимым тебе самому да? вот так вот это выглядит потом ты, осознаё... потом ты освобождаешься от него и кажется, что это свобода но а потом это приходит к тому, к чему пришел я ну, в моем случае, я не знаю, что это в другом но да, если бы это был один случай, это было бы, конечно, удивительно, но это не один случай. Это не один случай. Не один. Ну, в общем, вот так вот. Еще раз, еще продолжаем говорить, чтобы совсем длинная запись была, чтобы вообще все мои реакции туда занести, которых нет, вообще уже. И чтобы успокоить там самого себя что я что-то записал все-таки это а что ты опять там короче натворил и, знаете вот реально эта девочка она просто все как бы расписала на самом деле понимаете все расписал все расписал от начала и до конца все понятно все, других сомнений нет но no. no. что, что с этим делать я не знаю понятно что можно там типа пользоваться этим типа я крутой такой это смотрите какой я супер поэт и писатель давайте-ка идите сюда несите мне что-нибудь там любовь или еще что-то на самом деле это ничего не надо Потому что, как бы это сказать-то, я это уже давно все получил. Давно все получил на самом деле. И закономерный вопрос, закономерный вопрос, что ты что тут говоришь Если ты все получил, так живи себе и не тревожь наши нервы, так скажем. Так прикол-то заключается в том, что я не тревожу ничего нервы. И эту запись как бы увидеть можно только там в одном месте будет. Ну, как бы, если кто-то ее не разнесет, то я не могу уже контролировать. Но вот это, я ее не продвигаю, я вообще ничего не продвигаю, что я говорю нигде. И не хочу, чтобы кто-то это продвигал, так скажем. Если это найдется, он найдется, он найдется и не найдется. Вот, не было там этого марка Аврелия да, записи с IV века до какого-то его нашли, да? до до 12 до 13 ничего страшного не случилось, понимаете, да? Никто от этого не пострадал сильно. Люди как жили, так и жили без, без этих записей Марка Авреля. Вот они нашлись, и теперь они вот сильно влияют на действительность. Очень много где их можно найти у самых э, великих мыслителей. А вот если бы эти записи не нашли, их бы просто не было, но от этого как бы общая канвата движения не поменялось бы также и с Кульман и со всеми остальными то есть, если бы это было потеряно все эти рукописи то в принципе, в принципе ничего бы не поменялось просто тот человек, который изучает мир он с помощью вот этой информации видит ярче все ярче, настолько столько становится этот свет яркий что он убивает как бы. вот. это так, таким образом выглядит Поэтому вообще запись похожа на то, что на последнюю попытку получить от кого-то помощь, да? как бы вам может показаться. И вы даже можете типа сказать, надо к нему ехать и спасать его, если мы действительно что-то для вас знаем. Да? Так вот, на самом деле, не надо это делать. Вот спасать, еще что-то делать. Вот, вот эти вот не в любую ситуацию я уже об этом говорил. Потому что я-то как бы уже осознаю жизнь настолько, что даже если у меня совсем замутнится сознание, я не забуду вот этот момент, что как бы все свои состояния и <coughs> Надо сказать. Я вижу себя во все, во, во все возраста. Я вижу свою смерть. Причем во всех возрастах. И в стариком, если я доживу, и не стариком. То есть это очень интересное ощущение на самом деле. Да вот ты настолько точно понимаешь действительность. Ты видишь все. То есть я пытаюсь найти, э, найти тот момент. Когда я умру, да, даже не пытаюсь, скорее всего, я закрыл это в себе, или человек это не может увидеть. Третий вариант. Ну, короче, я это не могу увидеть, вот этот вариант. Хоть много могу увидеть, а для себя не могу увидеть, потому что мозг не позволяет видимо, еще что-то инстинкт защиты, хреново знаешь что? Но в любом случае, в любом случае, я так понимаю, что мы как бы Проживем там. И это уже, же, как бы глубоко во мне не стоит, не стоит беспокоиться по этому поводу точно. Даже если я потом буду говорить, что стоит это, как бы, нужно смотреть, нужно смотреть человека в, в том состоянии, в том состоянии, когда у него мозг работал нормально еще. А это был, был такой момент, вот там. До, до, до ноября 2018 наверное, он наверно все-таки он еще нормально функционировал да вот я тогда обозначил этот, эту, эту границу не просто так на самом деле не просто так я обозначил я помню еще тот момент я его ясно очень чувствовал вот этот момент что да вот очень много добра вообще Настолько много, что даже я ну, как бы не могу это передать уже сейчас. Есть именно до ноября до 2019. Там границу это точно 21 вроде ноября 2018, 2018 года. Вот там все есть. Все, что после этого началось, это это вот эта самая каруселька, которую которую сейчас если, Так как она очень глубокая, могут использовать другие люди, так я призываю не использовать эту карусель я ее даже уже не могу остановить для себя поэтому если ее запустить в мир это будет очень плохо все все закончится плохо с этой каруселью есть там моменты, нужно их взять нужно взять до, до этого ноября 2018, глубокие мысли, моменты, я уже даже не знаю, что там, откуда они взялись и Именно они, именно вот это, вот, то, что было до ноября 2018, именно это все э, породило то осознание, которое и случилось там после ноября, там, в ближайший месяц, там, в декабре, январе уже там не помню. Вот, когда там, до феврале, до 20 февраля, вот, оно было. Вот там есть это. Но опять, я же еще раз говорю все-таки. Не надо брать после. Не надо брать после 21 там, ноября 2018. Независимо от того, насколько там все это очень красиво или некрасиво. Но я понимаю, что уже сейчас можно сколько угодно предупреждать. Да? И там куртка Бэйн мог сколько угодно там предупреждать. И убил себя, тоже предупредил как бы неосознанно, да, что типа не лезть, вот это к чему приведет. Не лезть. Вот. Я здесь был, и вот это так это выглядит. То есть ничего такого тут хорошего вообще нет. Вот таким образом это выглядит. Да, да. Я могу умереть и в 10 лет, например, могу в мог 20, я там помню этот момент. Но даже если я умру там не, не сейчас, да, например, как случится, и эта запись будет последняя, но я буду жить еще там, ну, сколько, это, может быть, 20, может, 10, может, 50 лет. Да. Но это все равно случится рано или поздно. Да? Поэтому э, этот страх, который накатывает э, под, под конец, он, конечно, очень забавен, на самом деле. Страх, который пересиливает логику. Да? Животный страх. Животный страх погибнуть. Хотя, на самом деле, еще раз говорю, ну, допустим, допустим, да, да ну вообще, ты будешь жить вечно, ну, ты не умрешь никогда, допустим, и это Шо, что это даст, что это даст, что это даст. Если так подумать, это, как бы, это тоже глубоко, конечно, подумать, но я не советую, на самом деле, это плохо влияет на психическое состояние, услуги психиатра выросли, я думаю после моих этих экспериментов цены, потому что спрос увеличится. Ну, это предположение, не знаю, надо смотреть по рынку. Может быть, там он скомпенсируется специалистами другого. Придут, выучатся, так скажем, спрос, предложение, все корректируется со временем. Это всегда так было. Сейчас просто, видимо, быстрее делается, смываем. Так вот, ты, ты мог умереть там в 10 лет, мог сейчас, мог в 50, мог, мог жить тысячу лет, мог жить вечно. И во всех этих состояниях, после полного осознания и понятия всего, что ты делаешь, своего организма и вокруг мира, который еще можно понять более-менее, то это как бы бессмысленно становится вечную жизнь иметь ну допустим вообще допустим допустим ну какие могут быть в мире вещи там которые как бы такие что заставят заставил тебя жить ну просто так вот если подумать я не знаю просто что э, это случилось со мной что случилось то есть наслаждение все было Наслаждение от катания на дорогой яхте, как бы то же самое, наслаждение, как от катания на велосипеде, да, то есть просто вопрос того, как ты чувствуешь эту жизнь. Да? Можно сидеть на яхте и чувствовать себя плохо, можно на велосипеде хорошо, да? Это сто процентов. Также и с космосом. Можно изучить весь космос. Ну, допустим, мы изучим его. И что это даст? Да? Вечная жизнь доступна. И что это даст? Да? Вечное познание, ну зачем? Цель этого вечного познания ⁇ стать Богом, ну да, стал ты Богом. Хорошо, ты там стал Богом, допустим, не можешь управлять всеми людьми. Да, да тоже бессмысленно получается. Ну, ты не стал, можешь управлять частью людьми. Все, в принципе, на всем протяжении люди и делают, да? от фаронов и так далее. Ну окей, ты все равно как бы это, ты ладно фароны там боялись, они хотели вечную жизнь, может тоже они же такие же люди были, мы боялись смерти, видели, что их отцы мертвые лежат, и они все подбираются к этому. Ну допустим они бы не, не были не были вот этим. Ну вот фараон, живет там сто лет, настроил пирамид себе, вот рабы ходят, он смотрит, у него все есть, он не умирает, все остальные там может умирать или тоже не умирают. Ну как бы это смысл -то в этом, в чем-то все это со смертью, связанное, со всеми остальными чувствами, это все животное, так сказать, природа, которая, логика, которая все это может объяснить в моменты, когда ты сознаешь, она пропадает в моменты, когда тебе говорят, чувак, все пришел твой черед покинуть этот мир. Да? И тебе почему-то грустно становится, на самом деле, а с... почем грустить-то? Причин-то нет. Пытаешься найти своей головой причину, почему грустить и не находишь ее. Может быть, если бы кошка была жива, это было бы еще как бы какая-то причину. Сейчас он нет. нету. И... Но после того, как видимо. Эм... А после того, как погибает очень дорогой, самый дорогой тебе ну, живое существо в этом мире, да, там переклинивает вообще психику и все. То есть там нужно сразу что-то делать, срочно перестраиваться на другого человека. Если нет запасного варианта, то все. Я пытался это сделать, никто не ответил. Тогда когда это было нужно. Может быть, я выглядел не тем, что мне нужно помочь. Очень замкнуто и очень осторожно это делал. Может быть, надо было подойти и сказать об этом напрямую. Это как бы неконтролируемая вещь и не имеет обратного хода. Вот тогда, в тот момент. Искренне то, что я мог сказать, я сказал и получил то, что получил. Кто это осудит, кто это оценит, никто это не осудит, и никто это не оценит, это вот так вот случилось. По какому-то случаю, чтобы вот все, что случилось, оно случилось. Но очень бы оно не случилось, да, логично. Если бы хоть кто-то из девушек мне ответил, так скажем, не завязалось это могло быть еще даже год назад, последний раз, наверное, было Да, это могло быть. Могло быть... Скажут, как бы, что сейчас... Вот ты нам там сказал эти слова, типа... Они же ничего не значат. Ува и слова, ты можешь же вернуться, еще посмотреть. Я могу вернуться, могу вернуться, но не хочу. Я не знаю, почему не хочу. Я, по крайней мере, не вру, не вру, что не хочу. То есть у меня уже от этого спокойно становится. Я иду вперед и, и всем, кто.. Кому это важно, тоже говорю, чтобы смотрели вперед, они искали вот, там каких-то причин, почему все так случилось. Жизнь, она меняется, и те причины они уже не работают и не помогут. Что-то что-то ну, как бы, разобраться в этой жизни. Нужно жить тем, что есть уже вот сейчас, в данный момент. Так что если. Если, если я выживу, если я выживу ну будем, будем, я сказал уже это и буду за это держаться всеми силами пока моя мозги работает буду стараться просто, просто находить добро находить добро и каким-то образом взращивать в себе взращивать в себе и этим жить